привет друзья вы на канале easy Money. Сегодня сегодня решил записать новое видео вернее второе видео о проекте vision investment ну давайте просто назвать проект vision Да, как я объяснял этот проект не на пару дней там два 3 дня или неделю это проект на несколько месяцев то есть в нем зарабатывать можно очень долгое время и зарабатывать довольно неплохо но если хотите узнать все подробности то по ссылке в описании можете посмотреть полный обзор этого проекта который я делал вот буквально недавно здесь все очень. Очень просто но сейчас я не буду все объяснять потому что это опять надолго поэтому кому интересно переходить и узнавать этот проект довольно интересный как я и сказал он на долгое время это серьезный проект не какой-нибудь там fast и здесь очень крутая партнерская программа просто суперская вот в общем все подробности в моем обзоре а сейчас я хочу вывести деньжат я отсюда ни разу еще ничего не выводил а вот у меня сейчас здесь на счету есть немного деньжат сейчас посмотрим что здесь к чему так баланс на вывод в долларах у меня есть 10 долларов 77 центов и в рублях 1053 рубля. Здесь, соответственно, кое-какие мои вклады. В долларах также здесь считается не, не только доллары, да, конкретно там Advanced Cash или Perfect Money. Также здесь биткоины. Они тоже здесь вот вчислены вот в, эту, вот в эту циферку. Поэтому я буду выводить биткоины, но нужно понимать, что это часть из вот этой вот суммы. Ну и, соответственно, здесь кое-какая ревка есть. Так, давайте, что нам нужно нажать «Вывод средств». Как я и говорил, я отсюда еще ничего не выводил. У нас есть вот рубли. Так, на киви у меня есть 224 рубля. Так, нажимаем вывод. Так, открывается вот такая штука. Операция не подтверждена вами. Нажимаем подтвердить. Так, вывод статус выполнен. 224 рубля на киви. Ну сейчас зайдем на киви, посмотрим пришли ли деньги. Так, друзья, вот я в своем кошелечке Kiwi. И, как видите, вот деньги пришли. Ровно 224 рубля. Все отлично, проект платит. Ну и давайте дальше буду выводить. Так, что у нас дальше? На Payr ничего нет. На Advanced Cash 640 рублей. Тут на Яндексе немного. Ну, давайте Advanced Cash. Нажимаем вывод. Подтвердить. Так, статус выполнен. Так, вот я в кошелечке Advanced Cash, как видим, вот 640 рублей, все отлично, внутренняя транзакция, все пришло. Так, дальше у нас Яндекс Яндекс.Деньги, 189. Подтвердить. Так, выполнен. Ну и вот я в своем кошельке, как видите, вот. Вот пополнение, ну вот в общем, в общем 189 рублей пришли, все хорошо. Так, ну рубли я вроде бы все повыводил, да, все хорошо. Теперь переходим в доллары и здесь у нас есть что у нас здесь есть здесь в биткоинах тут ну, тут довольно немного денег на пэйре 6 долларов 30 центов ну и вот в общем то вот такая небольшая сумма давайте посмотрим сколько вот это получается 0 потом три 59 это получается 4 доллара 55 центов ну я если честно их выводить сейчас не буду потому что ну такую сумму на биткоины выводить не хочу там все-таки берется какая-то комиссия за каждый перевод ну в общем это невыгодно, чтобы сейчас это делать а вот ну а на payer вот эти 6 долларов 30 центов вполне можно вывести нажимаем вывод подтвердить так вывод выполнен идем на ПР. Так, вот я в своем кошелечке, идем в историю, ну и собственно вот здесь вот можно увидеть 6.24, открываем, все отлично, это выплата из этого проекта для меня друзья ну что я все повыводил ну кроме биткоина их я пока что оставлю пускай чуть-чуть там подкопится хотя бы там долларов 20 не знаю ну где-то так потом уже буду выводить ну а так буду периодически заходить выводить остальные деньги кого проект заинтересовал ссылка в описании но ну, очень советую сначала посмотреть мой обзор на этот проект потому что там очень крутая партнерская программа я там рассказываю так вкратце как можно на этом неплохо заработать поэтому друзья ссылка в описании на подробный обзор также на сам проект в описании ну и сейчас вот в аннотации появится ссылка на тоже на подробный обзор можете перейти и посмотреть мне проект очень нравится думаю здесь можно будет зарабатывать много месяцев и все будет хорошо на этом пока что все зарабатывать легко всем удачи и пока